Угу. Добрый день, моя дочь просила показать видео, как можно изготовить молды из силикона в домашних условиях Для этого нам понадобится стеклянная доска, можно использовать прозрачный пластик Весы с точностью до грамма я использую пластилин, но пластилин, который используют для лепки и создания формы модельера, ножницы, небольшой такой венчик от миксера, чуть-чуть переделанный. Можно использовать венчик стандартный. Дрель. Лучше, конечно, использовать шуруповёрк, но в данном случае он на даче. Будем использовать дрель. Я вам расскажу тонкости использования в домашних условиях, но э, помимо этого буду использовать вакуумную камеру и вакуумный насос. Это для того, чтобы удалить из силикона воздух, воздух воздушные пузырьки, чтобы они вышли из силикона, для получения более качественной отливки. Но также расскажу тонкость, как можно избежать использования дальних устройств и получить довольно хороший вариант. Палочки, две деревянные палочки, в данном случае от суши. Спица для вязания. Два ножа. Ножницы. Ножницы чуть-чуть водки коробочка от пластилина детского и будем отливать два молда молд лица и вот такую фигурку первоначально планировалось использовать эту фигурку вот в этой форме но так как Фигурка оказалась чуть больше. И стенки между формой и, скажем так, данным стаканчиком будет тонким. Мы будем использовать уже обрезанную готовую. Но также я покажу. Стаканчик пластилина. Для использования обрежем донышко у стаканчика. Чтобы было более красиво, используем ножницы. Начально планировалось установить форму на этот стаканчик, сверху закрыть, чтобы силикон не вытекал. Но так как расстояние очень маленькое, мы будем использовать большой стаканчик и использовать данную подставку. Берем кусочек пластилина приклеиваем фигурку к столику, устанавливаем стаканчик так, чтобы фигурка не касалась стены. Так как силикон очень кикуч, для того чтобы он у нас не вытек, мы скатываем вот такую колбаску и запечатываем. я вам показываю самые простые способы тот кто занимается профессионально этим делают специальные опалубки и данные опалубки разборные и могут использоваться много раз Но если вы не так часто этим занимаетесь это займет буквально пару минут. Вот у нас готова форма для заливки. Помимо гипсовых форм, вы можете отливать и резиновые, например, формы из детских игрушек. игрушек. Но здесь есть маленькая тонкость. Дело в том, что в каждой из этих фигурок находится воздух. И при отливке фигурка у вас может всплыть, и вы уже ничто не сможете сделать. Так что есть несколько таких возможностей избежать этого. Первое, налить сюда воды и залепить пластилином. Второе, залить силикон, оставить затвердеть, и форма у вас будет жесткая. Потом также присоединить эту форму и сделать опалку лицо те кто занимаются лепкой знают что изготовление лица довольно сложная и кропотливая форма и не каждому скажем так это может удастся с первого раза поэтому изготовить это лицо в данном случае это лицо от куклы обрезанное, залитое силиконом и приготовленное уже непосредственно отливки. Также используется от детской от детского теста, но здесь маленькая хитрость, что поверхность рифленая, чтобы избежать Вот этого рельефа я взял простую вот визитки, обрезал ее, обрезал ее, взял, возьмем кусочек пластилина, прилепим, оденем. И вот у нас получилась вторая форма для заливки. Следующее видео будет непосредственно, как заливать форму.